Когда они в Чикаго? Ты задыхаюсь, дышать нечем. Масло вытекло. Ну вот такими способами с ним бороться. Я не знаю, они. Итак, ребята, доброе утро мне и вам, тем, кто смотрит мое видео утром, хотя оно выходит вечером. Я сейчас в Хьюстоне техас оставил машину на стоянке как сказал клиент он целую там систему расписал каким образом я могу получить автомобиль нужно вот сюда потом пройти мимо бассейна потом подойти сзади к дому с красной крышей как он сказал и там его дочь выдаст мне автомобиль Access granted. Ага, uh -huh, thank you. Hello, good morning. Yeah. Офигеть, ребят, офигеть. просто частная территория вся. Город целый, блин, как Хершов. Я родился в таком, блин. А это оказывается частный. Ребятки, кое-как мы ее завели, барышня уже подъехала, мы хотели ее прикуривать. Я клиенту пишу, он говорит, блин, ну она должна заводиться, ну как так, ну почему она не заводится, ну что же такое. А потом в итоге я барышне говорю, а как, включаю, как открывается капот? Она говорит, а вот здесь, я сюда заглядываю, а тут свич. видите красный, масса, оказывается масса выключается. А они мне не сказали, я говорю, блин, вы что, у вас же масса выключается, а девушка-то не знает. Так, теперь надо как-то заднюю скорость. Блин, педали за знает где. Достать бы до них. Вообще ничего не видно. Как ехать назад, непонятно. Задняя скорость, он сказал, вот эту штучку, как все вроде бы наверх. Так, это передняя, как же задняя-то? А, вот так задняя. Офигеть, ребята. Я не знаю, как я доеду, я ничего не вижу. А мне назад по-любому надо. Нифига напрёт, даже на задней. У меня уже нога болит от сцепления, Просто офигеть, какая она грубая. Тяжелая. нафиг она нужна? Вот это увлечение людей, ребят. Вот ведь, да? Богатых не поймешь, правда? Вообще в какой-то капсуле задыхаюсь. Дышать нечем. Окна нету. Но как из нее выходить, ребят? Маленькая капец, смотрите, как отсюда выйти. Такую, ребят, огромную машину забираем, Суббурбан шевроле. Над ней поставлю порш 911. Надеюсь, умеете. Прикиньте, что, ребят, произошло. Ключ потерял от трака и от, и от гидравлики. Куда-то выронил, что ли, не могу найти. И, и трак не могу открыть. Он у меня заведенный стоит, и я открыть не могу. Ну что делать, собственно, искать. Тыщу, хожу. Подъехал. ворота открыл и ключ куда-то положил. Но в карман обычно. Нашел я, ребят, ключ. На машине лежал, оказывается, я его положил и забыл. Смотрите, написано аккумулятор. Нарисован аккумулятор и написано 43 Days. Что-то 43 дня для чего? Это замена аккумулятора? Или что это такое, ребят, кто знает, может напишет. Ой, ребята, 2020 год. Ой, дожди-на пошел, офигеть просто, смотрите, офигеть! Выгнал субурбан, надо бежать за Порше, но что-то как-то не хочется мне промокать. Не знаю, что делать. Ну, наверное, пойду я, что, сахарный, что ли? Не растаю же, правда? Ладно, побежали с вами вместе. Но дождь теплый, надо сказать. Дождь теплый, нормально. Смотрите, как я близко припарковался. Губой вот эта резиновая немножко задевает. А в остальном все четко, по-моему. Отлично. Пошло дело. Thank you. Thank you. Подошел мужичок, говорит, помоги мне, помоги мне. Я говорю, у меня нет денег, у меня, конечно, нет. А он говорит, я не говорю деньги, вода, может быть, у тебя есть. Дал ему воду, он пошел дальше. Опять воду спрашиваю, что ли. Еду, ребятки, в отель. Сегодня в Орландо, переночи в отеле. С вами вместе сходим вечерком куда-нибудь в кафешку. Ну, короче, все по старой схеме. А завтра заработаем. Поехали. Итак, ребятки, я в Орландо. Взял свой, своего друга. Качусь на нем в кафешку. 5 километров, представляете? Я взял с собой зарядник. Сейчас его в кафе прям загоню, поставлю на зарядку. Буду сидеть, там ноутбук взял. В общем, делами заниматься, ролики для вас выкладывать. А потом обратно на нем в отель. Классная тема, по-моему, классная. И погода шикарная, наслаждаешься видами, едешь, видите. Ребятки, качусь из кафе обратно номер к себе. Смотрите, вот вам ночной Орландо. В принципе, все то же самое, как и в Майами. Такая же погода шикарная. Такой же я счастливый, как и в любом другом городе, и любой другой стране, ребята. Я всегда счастливый. Ребята, всю красоту проехал. Там были сейчас, там были сейчас американские горки. А я все проехал и для Инстаграмчиков все снял. Блин, забыл я совсем для Ютуба снимать, ребята. Куча камер. На телефон снимают для Инстаграма. Для истории так что подписывайся на инстаграм там истории красивые едем дальше ребятки мой самокат сел и я немножко не доехал пришлось вызвать такси но зато я теперь понимаю расстояние которое он может проехать он может проехать километров я думаю где-то 10 километров Хотя я его в кафешке заряжал, но этого было все равно недостаточно. Видите, он сел, он еще немножко может ехать, но скорость будет медленная. Поэтому я вызвал такси, быстренько доехал до своего отеля. И сейчас пойду отдыхать. Ребята, отдаю вот эту громилу, просто смотрите, какая она. Три ряда сидушек, автобус какой-то. Все, погнали. Вот сюда вот. А, вот, собственно, он открыт. Отлично. Все, доставил, ребятки. Поехали дальше. Отлично, ребят. Все четыре машины, все в одном месте скидываю. И там меня уже ждут новые машины на новый рейс. Поедем в этот раз в Чикаго, Иллинойс. Ну что, ребята, я сейчас нахожусь во Флориде, город Наполс. Завтра у меня разгрузка буквально прямо через дорогу немножко проехать. Вот здесь я завтра утром разгружаю автомобили. Сейчас уже все закрыто. Но ничего страшного. Мне торопиться некуда. Я пока обследую, где же я могу припарковаться завтра. Так, ребята, заказал себе пасту и суп. Суп уже съел. И отвечаю уже на ваши комментарии. Вот в последнем видео. Чуть-чуть отвечаю, ребят, когда есть время. Так что пишите, обязательно буду по возможности отвечать. Ну что, ребятки, с утра пораньше приехал выгружать. Блин, ребята, это самая тяжелая тачка в плане выгрузки, которая у меня была. Видите, зеркала, они не вынесены за борта. Они показывают только крылья. Крылья, что мне на них смотреть? Ну как вам, ребята, тачки? Феррари. он какой-то. Дальше Макларен, Ягуар. Четыре машинки в одном месте. Красота. Так, ребятки, забираю Lamborghini Huracan. Yeah. Все, чуваку даже ничего не надо, мужик вышел. А, все, я подписал, все, давай я пошел, ну давай, а я поехал. Блин, ребята, работы очень много. Вот я сейчас, сами видите, я только что разгрузил 20 минут назад все машины, и вот у меня уже новый автомобиль в этом же городе. Сейчас еду за следующим автомобилем в этом же городе. И еще один. Некогда даже, вот смотрите, у меня масса, видите, течет. Масса подтекает, шланг надо менять. Видимо, как с тем, пока у меня совсем гидравлика не перестанет работать, я его не буду менять. Вообще некогда. Время свободно вообще нет. Пока работается, надо работать, думаю. Как считаете, ребят? Короче, нормально, ребят, тема, представляете? Я приехал за одной машиной, а цена просто вообще... Сказка, сказка. А баба мне говорит: слушай, а ты не можешь еще одну забрать? У меня еще одна есть. В тот же адрес все то же самое. Я говорю, хорошо. Только я говорит, не умею на ней ездить, можешь? Я говорю, блин, тетя, что вы, тетя, говорю, как в песне у Шнуры. шнура, ага. okay. Завтра? Время или на следующий день? Да, Спасибо большое. Спасибо. Удачи! Салон, смотрите, мне даже страшно сюда садиться. Беленький, красивенький. Приехал на гольф поле забирать Audi R8. Клиент сказал, что он там прям на парковке ее оставил, а ключ спрятал под коврик. Сейчас будем искать. Я не знаю, смогу ли я отсюда выбраться. Тяжело, конечно, было разворачиваться, ребята. Вот оттуда я сейчас приехал. А я просто сдал вперед и задом, вот так по траве, кое-как развернулся. Нормально. Вроде бы она, 2018 года. Ключи где-то под ковриком. Открыто, просто на стоянке взяли открытую тачку, оставили. А, и вот он и ключ. И ключ сильно не прятали. Есть, видите, ребята, охраны, все дела, срок подъехал, он ты отправляешь в да? У меня, ребята, представляете, сейчас гидравлика стала очень плохо поднимать и начал барахлить мой включатель. Оказывается, у меня сгорел соленоид, поняли? Соленоид, который соединяет посредством вот этого выключателя аккумулятор с моей гидравлической помпой. Из-за плохого контакта или просто слабый соляной. Хотя брал самый мощный. Я не знаю, как его еще заменить. Я вам чуть позже его покажу. Может, вы что-то посоветуете. Я приехал на один адрес забрать. Мне нужно Макларен отсюда. А вот он. Поехал. Поздоровался со мной поехал. Клиент. Он-то он не понимает, парень на самокате. Эй! Me, okay? Okay, ну что, ребятки, я приехал забирать последнюю машину время 9 часов вечера. Вроде бы так более-менее светлое место нашел. Будем загружаться вот здесь. Отлично, все лампочки работают. Не зря я возился перед тем, как выезжать. Помните, я говорил, что шланги, шланги гидравлические креснули в одном месте, металлические, вот эти, которые над меня, масло вытекло, и мощность потеряла, не мог поднять машину. Помните, я канистры покупал, одну я уже залил, сейчас вторую удалил, и благодаря этому она выливалась, но все равно мощность кое-какая была, и кое-как машину поднял, думаю, блин, не хватало бы сейчас в деревне здесь еще и встать. У меня ехать полтора дня, поэтому сейчас по пути где-то заеду в магазин, устраню, вот это неполадка, оно все, в принципе, легко меняется, так вы помните, шланг заказываешь, они а тебе при тебе его делают, и сразу меняешь. Поехали дальше, купаться. Или мыться, как вы там говорите, правильно нам говорить Погнали. Вот такие, ребята, у меня заправки по 500 баксов. И примерно, примерно этого хватит, ну, наверное, на один день. Помыл стеклышки, фары. Красота, можно ехать дальше. Итак, ребятки, я проснулся сегодня пораньше. Перед началом рабочего дня я его обрезаю, снимаю, замеряю, сколько он по длине. И потом по пути, пока буду работать заезжаю в магазин и покупаю сразу два наверное заменил хотя там вышел из строя очевидно один ну ничего просто посмотрел я на карту и нашел Пиртек магазин гидравлических шлангов вон мой трейлер я вчера снял шланги как вы помните я вам по это говорил уже вот образец начало конец здесь трубки металлические вот эти вот старые потихонечку сниму пока не видно Короче, я им оставил свой номер телефона, они сказали, что мне позвонят через 30-40 минут. Ребята, история такая, купил я подсветочку, помните, моя перегорела, показываем я мы, ли, вам я или нет. Вот такая вот маленькая, я ее приделываю к трейлеру, к задней дверце, и все, в металлической обертке. Это очень хорошо, потому что, сами понимаете, у меня дверь трейлер открывается, иногда она вот здесь задевать может, чуть-чуть об асфальт. Вот еще, ребят, что купил, соленоид. Опять я купил соленоид, 50 баксов стоит, но, блин, дело даже не в цене, а в мощности. Он... Я не знаю, насколько это мощность, по-моему, на 300 ампер вот этот идет. Вот сюда подсоединяется плюсовой, вот сюда плюсовой, и посредством вот этого выключателя, соответственно, он внутри соединяет эти два, два провода, и у меня включается мой гидравлический насос. Как вы понимаете, здесь довольно, довольно такое, ну, я не знаю, большое напряжение, небольшое, как, это, как правильно выразиться, ребята, языком электриков, но... Вот эти клеммы у меня начинают греться. Я не знаю от чего, но в принципе понятно, потому что мотор много на себя берет. И у меня один соленоид такой уже сгорел в прошлый раз, я вам не, не успел снять все это дело. Вот даже вот здесь все поплавилось, вот эта вот этот весь пластик, здесь такая пластиковая штучка, если вы видите, втулочка. Она поплавилась, и это полностью вылетело. Я поставил старый соленоид. Я не знаю, надолго их не хватает. Проблема это не только у меня, у многих ребят на триллерах. Как ее можно исправить, я пока не понимаю. Это 12 вольтовый соленоид на 300 ампер. Больше я в интернете не нашел. Больше есть только на 24, что ли, вольта или насколько то там больше, короче, вольт. Есть и на 600, по-моему, ампер. Но на 12 вольт только такой. Каким образом можно исправить эту проблему? Ну, понятно, что клеммы надо здесь сильнее затягивать, да, чтобы они были хорошо затянуты, не было никакого движения. Я вроде бы это делаю. Как еще можно эту это всю конструкцию усилить и что сделать, чтобы у меня в последующем... Больше такой проблемы не возникало, я не понимаю, может быть, вы мне посоветуете, подскажете, что можно сделать. Я тем временем жду, когда изготовятся мои шланги и поедем дальше. Блин, как обычно, ребята, ничего не может быть, просто все хорошо и складываться, и получаться. Короче, он мне говорит, полчаса, 40 минут я сейчас сделаю твой, твой э, шланг. Хорошо, я уже сходил в магазин, купил, но увидели, что я вам показывал. Уже покушал, уже готов работать У меня потому что лутбук уже пошел Я не могу ну, его остановить Я уже два часа, наверное, прождал говорю, Уже два два раза ходил. Сейчас пошел, говорю, ребят, ну что за фигня Ой, сейчас мы ему позвоним Ой, извини, ты знаешь, у них там emergency ситуация какая-то Где-то на трассе кто-то встал, там масло вытекло Ну там emergency ситуация Блин, и у меня emergency ситуация Я тоже не могу работать Ну короче Ладно, что пойдемте менять пока лампочку, что сидеть Я же не буду просто сидеть Видите, я ее прижал дверью, когда открывал вот эта новая, она еще меньше, видите, поэтому она удобнее, еще и металлическая. Ну вот, ребята, другое дело, видите, как инструменты мои помогают. Потихонечку, потихонечку купил себе болгарку, дрель электрическую, все, подсветочка горит, все четко, красота. Вот так, ребята, я вытащил, наконец-то, эти трубки, сколько мне это труда стоило. Болгарочкой все аккуратно обрезал, вот они, куча металлолома, видите, я их согнул, кое-как оттуда их вытащил. Вот, на всем протяжении, то есть здесь получается около 7 метров. Короче, ребята, с того момента, как я приехал сюда, и они мне обещали 30-40 минут, прошло уже вот час-час 1.30, час а я приехал сюда около 10. То есть... Три с половиной часа уже прошло, а я все жду, а их все нет и нет. Говорят, emergency ситуация, они уехали. Ну, что значит emergency ситуация? Ну, то есть у кого-то, видимо, что-то случилось, и они его вызвали. На дороге или это случилось, или где это, я не знаю, произошло. А у меня они та же ли ситуация emergency? Но даже дело не в этом. Почему я так возмущен? Потому что они мне сказали 30-40 минут. Если бы они сказали мне больше, понимаете, они как предприимчивые предприниматели сказали... 30 минут, чтобы меня задержать здесь. Понимаете? Я уже остался ждать. Еще и мои запчасти забрали. Ну, блин, фигня полная, ребят. Просто, просто ужасно. Несправедливо, -ни неприятно. Если вам не сложно, я думаю, что, наверное, это будет правильный самый вариант. Ну, вот такими способами с ним бороться. Я не знаю, они увидели русский парень, что он нам сделает. Будет ждать столько, как мы сказали, что ли? Ну, давайте таким образом бороться. Я не знаю. Оставляем вам вот это. Биртек, это компания большая по всей Америке. Я оставляю адрес конкретно этой локации, конкретно этого места. И вы, ну, как по Старые по старой нашей схеме. Заходим на Google аккаунт, оставляем комментарии, пишем. Лучше на английском, нет, так на русском, как хотите. Главное ваш комментарий главный бал. Бал. Что вы об этом думаете? Какой вы баллом поставите из пятерки, из пяти звездочек? Я лично единицу, самый меньший, поставлю. Оставлю комментарий также, вы его можете увидеть, лайкать его. Ну то есть все, все, все, все, все, в принципе, вам известно, как это все делается. Блин, я сильно возмущен, я просто, ну, я не знаю, каким образом еще можно, еще можно это, ну, несправедливость восстановить. Но когда я вижу ваши лайки, вот, например, к станции, абсолютно помните, где меня обокрали, ее тоже я в каждом ролике теперь я выкладываю в описании. Заходите, не ленитесь, пожалуйста. Они с Google удаляют каким-то образом, жалуются видимо, я когда вижу ваши комментарии, вот эти вот оценки, нижайший просто рейтинг, мне меня просто как бальзам на душу, я так радуюсь, поэтому если не сложно, вот эта контора, конкретно этой контора, оставляю в описании, переходим, оставляем, а я тем временем жду, непонятно сколько еще, говорит, ну они вроде бы уже едут назад, фиг его знает, ну а я что делать, ребят, что расстраиваться, что сидеть-то на месте, взял самокаты, поехал победу, и пока какой-то мексиканский ресторанчик нашел, все это ерунда, мы с вами совсем справимся. Ребята, на пятом часу наконец я забрал свои шланги. Вот они. Я думаю, что они довольно быстро их сделали. Просто они тянули время. Ну, козлы, одним словом, ребята. Не хотелось так называть их, но козлы. Короче, все через одно место сделали. Видите, здесь вот такие вот штучки ставили. И к ним сделали такие гаечки отдельные, я не знаю как это будет держаться, типа закручивается и вроде бы она там сжимается, не знаю, попробуем давайте на всякий случай, вот что, не могли так же сделать сразу что ли, вделанную, не знаю ладно, давайте сразу померяем, потому что если потом это вдруг будет короткое, то я уже ничего не сделаю поэтому я сейчас померяю, я им что-то как-то слабо после этого доверяю, но вы, ребят, как и прежде, ссылку оставляю в описании пожалуйста, если не сложно, напишите им пару словечек вот отсюда они пойдут и туда зайдут, ну да, в принципе длина такая Погнали дальше. Все, некогда. Время на раскачку нет. Ребята, смотрите. Все цветет и пахнет. Красота. Я остановился, он припарковался. И иду в мой любимый магазин. Трактор Суперлайн называется. Помните его? Всякие штучки очень нужные продаются здесь. Пойду куплю масло. Опять два. Или сколько? Четыре галлона. Возьму масло гидравлического. Потому что то уже закончилось. Завтра поменяю шланги и все будет огонь. Еще, ребята, решил такую бочку взять. 18-литровую. Сразу. В ведро. Потому что маленьких не было конечно Вон цыплятки, смотрите, продают цыпляток. Давно не видел цыпляток. Привет. Кстати, бочонок недорого, ребят, вышел. 4,47 47 долларов. По-моему, это нормальная цена. В прошлый раз немножко дороже были. А маленькие бочки разобрали, потому что они удобные. Но ничего, у меня маленькие старые остались, пустые. Я половину туда солью, половину в бак сразу залью. И все будет отлично. Все, погнали дальше. Собирать систему.